Здравствуйте, друзья. Если меня плохо слышно, будет, вы мне пишите. В общем, полный интерактив, то есть ваши вопросы, мои ответы. В этом, собственно, цель сегодняшнего нашего нашей встречи с вами. В первую очередь пару слов о канале. Да, то есть вы заметили, что видео выходят не так часто, как вам хотелось бы. Но не стоит забывать, что каналом занимается один человек и всякие перипетии, всякие сложности которые у нас в жизни встречаются они свой накладывают отпечаток, но это не основная проблема не стоит забывать, что когда канал появлялся был, скажем так пул вопросов, которые надо было осветить, большинство из них, из этих вопросов этот пул попало, мы сделали видео там порядка 35 роликов и зачастую сейчас просьбы скатываются каким-то частностям а покажите как красить вот такую форму такого-то периода а покажите как там, наводить красоту конкретно вот на этом наборе а покажите нам конкретно вот это а покажите нам конкретно вот это то есть нужно понимать что во-первых поскольку канал был создан для того чтобы показывать приемы какие-то конкретные да, мы не обладаем коллекцией каких-то вот наборов фигур и какую-то конкретику вам показать можем только в том случае когда конкретно в руках у нас есть конкретный набор да. То есть, да, бывают, что обращаются заказчики с просьбой, а вот покраска вот эта, и когда там попадается какая-то вкусная моделька, конечно, она попадает в обзор. Ну это касается смоляных фигур, это касается фигур, которые не очень распространены, это касается наборов, которые там выпущены 15, 20, 30, 40 лет назад. То есть, самый старый набор, который мне попадался, это была Томия 69 -го года, по-моему, отливочки. Ну, качество там понятное дело, что за все это время формы износились и вытянуть какое-то более-менее приемлемое качество было очень тяжело. Вот и поэтому, когда вот у нас появляется идея, что вот эта информация была бы полезна, у нас появляется видео. Да, сейчас одно видео в работе есть. Не знаю, я сейчас покажу заготовочку, вы наверное прекрасно сами все поймете. Вот она. Это набор звезды, да, как вы видите, чучело или пугало, я не знаю, советского снайпера, который использовалась э, снайперами, да, соответственно. Вот. Но тут-то самое главное как раз вот не сама фигура, а элемент... одежды, да, которая на нем находится то есть, своя специфика в этом есть и кое-какая техника тут новая, свежая присутствует то есть, кое-чему за эти долгие годы мы научились да, то есть, кое-какие техники нам позволяют делать вот такую красоту то есть, фигурка готова примерно процентов на 90 ну, имеется в виду э, сам элемент одежды вот там остались тонкости и я думаю, что в ближайшее время если нам ничего не помешает видео на канале появится вот это первое второе понятно что процесс работы над каналом он как бы не затратен но бывает проблемы с тем что нет какого-то материала вот, то есть как-то раз пришлось сидеть практически два или там три месяца потому что закончилась конкретная краска да? поскольку мы работаем в основном с темперой то есть и э, в наших магазинах это достаточно редко встречается а интернет магазины ну не всегда поспевает за нашими желаниями вот, бывают такие задержки поэтому весь канал на голом энтузиазме вот если у нас появятся какие-то мысли с вами поделиться это будет здорово если у вас есть какие-то пожелания пожалуйста чат для вас пишите мы над всеми этими вопросами с вами поговорим то есть если у вас есть какие-то идеи для новых видео, они были бы очень кстати. Возможно, есть какая-то технология, да, которая вот... Но она вот лежит на поверхности, и нам кажется, что никому-то не будет интересно, и все и так знают. Да, Я так думал, но потом э, сделал мини-ролик про то, как тянуть вот эти вот рамочки литниковые. И оказалось, что как бы это заходит, там просмотров прилично накопилось. Казалось, что даже такую технологию, древнюю где-то лежала даже книжка там 80 какого-то года где там прям расписано как при помощи свечки прутика пластикового получить ниточку пластиковую вот. но там это правда было для самолетов чтобы антенны сделать покрасивее вот. но тем не менее оказывается то, что некоторые технологии они как бы лежат на поверхности но вот их надо наглядно как раз на видео показать вот из последних новостей которые у нас с каналом связаны был конечно курьез с, с крайним нашим видео которое посвящено танкистам да вы видели немножко формат сменился чуть-чуть по агрессивнее стало видео и вот из-за этого возникла проблема потому что появились какие-то замечательные товарищи на YouTube, которые берут ту же самую библиотеку бесплатных музыкальных фрагментов заливают к себе на канал прицепляют туда свое имя и какую-то картинку выдают это за свои работы и потом YouTube присылает нам требования удалить. Ну, там, в течение какого-то времени не дают на, раз... на то, чтобы разобраться в ситуации. Вот. Но YouTube присылает э, запрос на удаление видео. Но, в нашем случае, все закончилось хорошо, потому что я связался именно с авторами э, музыкальной композиции, которую я взял. Я нашел их на Фейсбуке. Я им написал, говорю, ребят, вашу композицию пытаются присвоить, причем э, за счет того, чтобы снять монетизацию с канала. Вот. И как вы видели, если не видели, откройте видео про танкистов да, Как две фигуры танкистов склеить вместе Вы увидите, что там среди комментариев Именно автор этого музыкального произведения Вот этого замечательного гитарного Отписался, оставил ссылочку, что именно это его произведение Он автор И он очень рад тому, что мы нашли с ним общую связь да? То есть, ну, Я писал ему на языке, который я считаю английским ну, я так понял, что он меня понял. Да, он, он отписался в YouTube и оставил комментарий под этим видео. Вот, да, да, да, я ждал этого вопроса про легионера. Вопрос вообще сложный. Легионер никуда не делся. Вот на том моменте, где... Э, Остановился я в видеоролике, да, вот именно в том состоянии сейчас эта фигурка стоит. А дай бог памяти, это почти 4 года прошло, да, там 3 с копеечками. И я понимаю, что вот масштаб-то не мой. Ну, имеется в виду, что я сейчас перепробовал себя, да, я попробовал как бы работать с разными фигурами, и стало понятно, что как бы вот такого плана огромные фигуры это мне тяжело с ними работать, да, у меня один заказ благополучно в прошлом году я, так сказать, профукал из-за того, что не смог справиться именно с детализацией вот в таком масштабе. Ну, обещать ничего не буду, но если уж все-таки меня припрет, легионер, вот он ждет своего часа, да, давайте будем считать, что это у нас локальные такие, как это называется, ну, как в компьютерных играх, помните, да, сталкера первого ждали сколько? Сейчас ждем второго сталкера. Вот примерно давайте на этом уровне держаться. То есть никуда ничего не делать, но мне надо с духом собраться и просто его обработать. А, про какие фигуры вообще вопрос? Вот, товарищ ЛМ пишет, откуда у вас такие фигуры, такие-то какие, я вот подскажу. А пока перейду к следующему вопросу. Нужно ли для росписи миниатюр художественное образование? У меня такого нет, дается тяжело, хотя я и стараюсь. Вот у меня из художественного образования два месяца в художественной школе. Потом мне стало скучно карандашом рисовать эти тазики с фруктами. И как бы я ее благополучно забросил. Единственное, конечно, что запала, это теория цвета. Но сейчас теорию цвета в интернете почитать как бы. Вернее, теорию формы цвета, да, тени полутелей, это в интернете прочитать это две статьи, и как бы никаких сложностей не возникнет. Для раскрашивания, для росписи фигур никакого образования специального не надо. Главное хорошая память, и главное, чтобы. Вы могли соотносить реальный мир с тем, что вы, на чем вы работаете, да? То есть я еду где-то в транспорте, я разглядываю людей, которые сидят. Какие у них бывают лица, как вот они освещаются, как вот, какие оттенки на лице бывают. Да? Мне иногда говорят, у тебя серые лица, вы меня извините, но я встречаю такие лица. Там, или э, там, у тебя какие-то они оркообразные, ну вы меня извините, зайдите в любой чуть менее благополучный районы и вы увидите там тоже замечательных красавцев. что Некоторые фирмы даже красивее льют, чем они существуют. Поэтому какое-то специальное образование здесь не нужно. Важно чувствовать цвет, причем не чувствовать цвет на том плане, что вот вы купили флакончик, на нем написано, что это вот этот цвет нужно для этого применять. И это не значит, что этот цвет больше никуда не применим. Его можно смешивать, его можно добавлять, его можно использовать в чистом виде. Да? Если вы обратите внимание, я работаю с темперной краской. Ее вот модельных цветов таких вот модельных, их нет. Вот у меня есть окись хрома. Это зелень. Чистая зелень. Вот. Но благодаря ей я могу разрисовать там, не знаю, униформу любой армии мира, где есть зеленые оттенки. Вот. Поэтому. Упираться в конкретные цвета не нужно Нужно просто вот чувствовать цвет И не забывать еще вот это, какие вещи. Все, чтобы мы в модельных делах не красили э, Все это у нас вещи из реального мира А мы с вами прекрасно знаем, что в реальном мире Новые вещи сохраняются в качестве новых Только в, в упаковке или в процессе консервации То есть униформа выцветает Техника выцветает, запуляется, царапает Потом ее красят солдаты, которые кое-как перемешали краску в бочке Не подняли пигмент и получился другой оттенок И так далее, и так далее, и так далее То есть попадать, как вот некоторые советуют, что у него прям вот выкра... по выкраскам из журналов Там из каких-то документов цвета не надо То есть вы знаете, да, что вот вы взяли черный предмет вы зашли в комнату с теплым освещением. Он будет черный, но немножко другой. В холодном освещении черный, но немножко другой и так далее. Поэтому не замыкайтесь на образовании. Вот чтобы хорошо раскрасить фигурку достаточно просто видеть не то чтобы художественно, а просто видеть, насколько она реалистично получается. Самый простой вариант. Вы покрасили, сфотографировали развернули фотографию и смотрите, не выглядит ли это странновато. То есть, да, как художникам рекомендуют свой рисунок в зеркало посмотреть. Ну и вы примерно так же. То есть, если вы видите, что на фотографии в развернутом виде у вас что-то не так, значит, вот вы не в ту сторону двигаетесь. Если и так и так нормально, все, ну кроме там, естественно, частности, да, которая лево-право влияет на общую картину. Ну, значит, надо поработать. Ну, примерно так. То есть быть художником для этого не обязательно. Да, надо научиться смешивать краски, если у вас не фирменные краски. Если у вас фирменные краски, то ну, не надо уповать на то, что производитель за вас все сделал. Можно немножко как бы, привнести свою творческое видение и там что-то намешать, что-то разбавить, чего-то подбавить, да? По фигуркам. Так, по фигуркам. Вот то, что у меня на столе, это вот ничего такого, да, вот кроме вот этой, это, это вот мастер-бокс, да, а все остальное это звезда, это вот в канцелярских магазинах продается. Почему я в основном зацикливаюсь на звезде? Это либо в интернет-магазинах очень дешево стоит, звезда там не залеживается. Вот. Либо это в любом канцелярском магазине, там, в книжном магазине, звезда есть всегда. Иногда, конечно, по нечеловеческим ценам, а иногда получаются скидки. Да, вот, допустим, вы сейчас в обморок не падаете, вот этот вот набор с пулеметчиками, который у меня стоит, ну то есть набор пулеметчиков, я взял его всего за 100 рублей. В полной комплектации ничего не потерялось, все в пакетиках, все там дикальки, все было на месте. Единственное, за что его уценили, он долго не продавался и помялась коробка. Его дали за 100 рублей, я с удовольствием его собрал И был очень рад, получилось очень Набор, кстати, рекомендую, очень неплохой Мелкие доработки нужны, но в целом стыкуется идеально Даже шаблончик, вот как товарищей расставить вокруг пулемета Все есть, работать очень приятно а, Ну, со свиньей понятно, это тот легендарный у нас э, мотоцикл да, Он идет у нас в двух комплектациях У меня он, кстати, если интересно, в двух комплектациях и собран То есть это когда у нас экипаж и когда у нас вот такая вот якобы историческая картинка, но на фотографии там совсем другой мотоцикл, но они сюжет заимствовали, да, что у нас вот украли свинью, немцы такие нехорошие, и вот это все весело, так забавненько выглядит. Вот. Насчет мотоциклов можете спрашивать, кое какая коллекция небольшая у меня есть. Ну вот мне нравится мелкая техника в том плане, что не надо так много сил и усилий на... Какие-то вот цветовые модуляции и прочие замечательные дела, которые придумали там иностранные коллеги. И при этом получается четкая, такая сбалансированная, плотная композиция. Да? Там и техника, и люди, и можно элементы еще э, окружения доделать. Да? Вот у меня стандарты делаю 6 на 8 или 7 на 8 сантиметров подставочки. Смотрится вообще огонь. Ну, как вы видите. Да? Э, так, так, так, так, так, так. Так, всем привет манекен противогазина том же ага. со вам что значит работать соловом да то есть я вам что касается летит так. Так, я извиняюсь телефончик у меня перегрелся поэтому приостановилась будет видимо такое в течение трансляции жара невероятная у нас лупит под 30 с лишним на солнце до 40 доходит поэтому если я пропаду вы уж меня извините а, так про олово если вы имеете в виду литье здесь я вообще не покажу что там как льется там свои технологии формы подготовка там шлакирование там работа с это такая сложная вещь что касается окрашивания то есть вы собираете фигуру как обычно вы убираете облой там лишние какие-то части вы э, грунтуете ее и дальше в технологиях со смолой или как с пластиком. Вот ровно после того, как вы нанесли грунт, уже никаких других каких-то сложностей не должно возникнуть. То есть работаете так же, как с пластиком. Да, фигура тяжелее, да, ворочать ее как-то вот не совсем приятно да, на рабочем столе. Но тем не менее, тем не менее, вот ничем методика сильно не отличается. Вот. Ну, фото для критики. Группа у нас есть ВКонтакте, пожалуйста. У меня личка открыта. Можете писать там. Может, я кому-то из админов еще перешлю кто с фигурами. Работает. Они вас там по олову сориентируют. Может быть, там какая-то своя специфика есть. Не знаю. Я Олова красил 7, 2, 48, 35, в 72-м, 48-м, 35-м масштабе там, 56 миллиметров, которые все пробовал. Как бы вот ровно до момента грунта. Там, да, какие-то свои сложности есть. Грунтанули, все, работаем так же, как и по обычной как по обычной фигуре у меня на столе вот то, что валяется это темпера, я просто так периодически показываю, да, у них есть старый дизайн когда вот мастер-класс вот так написано и новый дизайн, недавно купленный мастер-класс написано. вот этого вот темпера, маленькие флакончики у меня еще 6 или 7 лет недавности, когда я только-только начинал э, работать, большие как бы тубы я периодически подкупаю но, допустим, сиена да, вот она куплена там три, по-моему, года назад, видите еще не закончилась. А черненькая, купленная, вот, примерно в то же время, уже все на исходе, и как бы там ее осталось пару капель. То есть... Ну, так вопрос о том, как темперы вообще расходуются. Вот. Ну, опять же, все зависит от того, что красить. То есть, красите больше немцев, улетает больше черного. Красите больше советов, улетает больше э, сиены натуральной. Кисти... Слушайте, ребят, вот очень здорово, я себе планчик, конечно, накидывал, по которому я хотел бы с вами разговаривать, но вы сами мне так здорово вопросы подкидываете, что не надо дальше к этому планчику обращаться. А, звезда от 150 рублей идет, это где? Покажите, я с радостью буду там затариваться, потому что в среднем набор мотоциклов у нас от 4, 5, 450 до 500 рублей. А, ну, пожалуйста, за покраску. Хотите, собирайте, крастье, то есть здесь вас никто не ограничивает. Главное, вот, на что обратите внимание, не упирайтесь в технологии, которые говорят, все, вот делаем только так. Да? Я очень хохотал, когда читал статью, но ну, она такая достаточно старенькая, что вот для выполнения вот этого элемента на танке вам нужно взять фольгу с мембраной бан... с баночки кофе. То есть я должен пойти, найти в магазине конкретно эту марку кофе открыть ее, взять вот эту вот мембрану, то есть ну, фольгу, которая заклеивается, и из нее изготовить нужную деталь. А то, что я тупо живу в, рай, в районе, где у нас эта алюминиевая фольга любой толщины продается, как бы никто в расчет не берет. И что мне рулон этой фольги обойдется дешевле, чем вот эта вот банка с кофе и с мембранкой, ну... То есть не принимайте все как истину в последней инстанции, принимайте все как э, вариант, который надо попробовать. Да? Есть вариант по-другому сделать, но сделайте по-другому, кто вам мешает. Вот самый простой вариант, да, вот мне не понравилось фототравление колес для велосипеда. Вот я взял и колесико для велосипеда сам склеил. Это чистый пластик, я могу его из этой рамки вынуть. И это будет велосипедное колесо со всеми спицами, все по чертежам сделано. Кто-нибудь вам такое фотоотравлением сделает? А это чистый пластмасс. Да, это вот ледниковая рамочка отрезана, на свечечке вытянутая, и все просто по чертежику, оно это все дело склеено. Ну да, я на 3D-принтере шаблончик напечатал, чтобы меньше морочиться. Но А кто мешает оправочку, просто найти нужного диаметра. То есть не зацикливайтесь на технологиях. Тем более сейчас технологии далеко вперед шагнули. Есть 3D-принтер, активно используйте. Есть доступ к 3D-ручке, тоже используйте. Пластиком забить пластик, это же здорово. чем там его плавить, замазывать и прочее, прочее. То есть... Воспринимайте технологии, которые вам дают, в том числе которые я даю, это не как истина в последней инстанции, а как ну, материал там, информация к размышлению, то есть то, на что стоит обратить внимание, с чем стоит поработать. Про кисти, да, вот про кисти, про кисти здоровский вопрос. Я когда начинал, я точно так же упирался, как начинающие все, что вот сказали только колонок. И все, я как дурак бегал, искал этот колонок, покупал его за бешеные деньги. Урался синтетики, потому что мне по, по первости попадалась, ну по первости понятно, если сэкономить еще охота Попадалась какая-то дикая синтетика, которая вообще не держала ни краску, ничего, для чего она была предназначена, непонятно вот. А потом я понял, что существует очень клевая фирменная синтетика, в том числе недорогая, которую можно у китайцев да, купить вот я Лайнер показываю, беленькая кисточка вот С ним можно проводить там, очень тонкий, практически с человеческой волос линии и при этом они будут ровные, естественные, без разрывов, аккуратные. Вот. Единственное, что вот я избегаю, жестковатая кисть пони. Ну, понятно, из нее в основном детские кисти делают. Либо, либо я не специалист и не нарывался вот на хорошую кисть из пони. И вопросы вызывает белка. Ну, видимо, зависит от производителя. Где-то кисти хорошие, где-то кисти ну, так себе. Вот. Ну, что рекомендую? Кисть берите вот с длинной ручкой, это очень удобно работать. И смотрите, то есть, ну, колонок, да, синтетика под вопросом, надо пробовать, надо смотреть. Но я сейчас от синтетики не открещиваюсь. То есть я нарвался на пару-тройку производителей, которые делают хорошую синтетику. И ей вполне можно работать, как бы надо пробовать. Естественно, что какая-нибудь коза там, да, или что-то еще более жесткая щетина, там свинья не подойдет для фигур. Но для работы с диорамой почему бы и нет, да, то есть щетинную кисть взять, чтобы там какую-нибудь диораму или там основание какое-нибудь там подрисовать или там какие-то эффекты нанести, Чего бы нет. А, ну понятно, что фигуру вы не покрасите, все в полосках как было, щетина слишком жесткая. То есть тут я немножко подвинулся, да, немножко своей вот э, настроения. Да. Вылетает телефон. Вы уж извините, такие вот подлагивания будут, но потом я стрим, когда уже буду отсматривать, редактировать его, я постараюсь все вот эти вот сложности, там накладочки, неполадочки убрать. Так, чем это, на чем остановились? Про кисти мы с вами поговорили. Вот кисти для нейл арта человек использует, да, это здорово, потому что кисти для нейл арта кто не знает, это рисование на дамских ногтях, они требуют очень тонких элементов, которые выполняются за одно-два касания синтетика хорошая, качественная использовать прям прям вот нужно не только можно, но и нужно вот, но стоят они мое почтение, то есть хорошие кисти стоят хорошие деньги но опять же, вас никто не заставляет покупать там набор от нулевки до пятидесятки, или там от трех нулевки до пятидесятки, вот прямо у одного производителя у меня кисти копятся и меняются на протяжении там всех шести лет, что я вот, активно этим занимаюсь, может чуть побольше поэтому, ну перестала мне кисточка нравиться. я ее отдал там ребенку рисовать акварелькой а сам себе купил какую-то другую то есть у меня то набор кистей он разброс кистей вот от таких вот до таких вот. причем это пони но пони я это брал для того чтобы полидиорамы да чтобы по площади работать вот есть лютый китай вот это вот на Алиэкспрессе там вообще за какие-то копейки купленная кисточка но работает она очень замечательно то есть надо пробовать. Вот Найдите производителя, который нравится. Найдите материал, с которым приятно работает. Берите эти кисти, этими кистьми пользуйтесь. Кисть это не такая вещь, которая умирает там, за какое-то время. Там, месяц попользовался, все кисть использовать. Если вы за ней ухаживаете, ничего не будет. Промывайте, не держите волосами вниз в стакане. Там, просушивайте хорошо. Отмывайте от краски. Кисть вам будет служить и будет вам благодарна. Uh, да, листочки из березовых сережек это очень здоровый природный материал пошел, вышел, сорвал, насыпал единственное, что здесь на диорамике они у меня еще не подкрашены их. зеленить буду, чтобы это было похоже uh, на зеленые листья да там. Ну, я оттенять их буду, что это типа кленовые листья как бы по идее, вот тут вот обломок торчит это как бы там еще поваленный кусочек клена должен быть То есть это еще в работе, я просто показываю общую концепцию uh, вот и нет, ничего плохого, я вам скажу, трава это вот сантехнический лен, то есть пакля, да, который конопатит резьбу перед тем, как скручивать. Я купил моток за 30 рублей, теперь я сейчас травой могу все что угодно засадить. И вот клеится она очень просто, пучок приклеили, там или плоский пучок приклеили на тот же самый, не знаю, момент. Выждали, пока он высох, и стрижете, красите, как вам нравится. Особенно удобно с темперой работать, что темпера в себе пва содержит и можно не только покрасить э, кустик да там травку ну вот как у меня здесь вот у забора но и сформировать еще ее в нужную форму то есть я как-то вот в прошлое в позапрошлое в прошлое лето прям по деревне специально ходил и смотрел как у них там вот этим асотом все зарастает вдоль заборов чтобы вот правдоподобно получилось ну так относительно правдоподобно получилось трава да она такая загнутая и такая вот пыльная Поэтому не приним... берите все, что под рукой. Песок из детской песочницы. Вам, там, я не знаю, горсти хватит на несколько виньеток, там даже диорам. Из цветочного горшка, там, я не знаю, если вы щепотку утащите, ни жена, ни мама вам слова не скажет. Там шли мимо, увидели какую-то щебень интересной формы, там, или на берегу реки, увидели камушки намытые. Горсточку возьмите, это все равно пригодится. Ну и, соответственно, если вы видите, что вот такой природный материал, типа, как вот, листочки, вернее, сережки березовые подходят, чтобы бы не взять. Я снял там три или четыре сережки, я их распотрошил, я могу кленовыми листьями еще с десяток, наверное, вот таких вот винеточек усыпать. Все здорово, очень удобно. Главное, не забывайте это все красить и там, правдоподобно раскладывать. Насчет смешивания краски. Да, да, да, вопрос такой. Все достигается упражнениями То есть, когда я только начинал, я активно Конспектировал себе все, что Демченко там пишет по, по темперным краскам. Пытался выводить пропорции. Вы там, если полистаете группу ВКонтакте, там на ранних этапах я писал, как смешивать, в каких пропорциях, то все, пятое, десятое. То есть, чтобы получить там, форму хаки, нужно смешать сиену натуральную, э, сажу газовую и белила титановые, причем в конкретных пропорциях. Вот. Со временем, с опытом, я не знаю, э, просто глаз привыкает рука набивается вы уже видите что вот вы сереньки смешали ага сейчас сюда сиенки немножко вот подмешать немножко сиенки и вы будете нужный цвет получать то есть я он так вот для красоты еще политру свою подкину выглядит конечно непрезентабельно но очень эффектно вот поэтому даже с акрилами когда работаю у меня большая коллекция акрила марку называть разглашать не буду я на ютюбе подписал что у меня видео без рекламы но смысл какой? Чистый цвет я использую очень редко. То есть задуть вот весь мотоцикл одним цветом, да, это чистый цвет из флакона. А потом уже пошли смешивания, подкрашиваем, изменяем оттенок, где-то светлее, где-то темнее, где-то добавляем, где-то убавляем, где-то пожиже, где-то... То есть э, на первых порах, да, рекомендую все-таки смешивать... Э, по каким-то таблицам, да. Ну, вы себе выпишите, допустим, вы советами работаете, с советскими фигурами. Вам там цветов от силы надо будет. Вот, Темно-зеленый, да, вот защитный-зеленый. А, хаки, там или, так, который на ранних порах более светлый был, зеленоватый оттенок у гимнастерок униформы. И уже от этого сапоги ну черные, понятно, вы красите их темно-серым, потом нюансы делаете темно-темно-серым, светло-светло-серым. там. А, ремни там и все прочее, это вообще наводится на глаз, да, щелкнули в интернете там ремень РКК написали, посмотрели какой там цвет, сиену сженную с натуральный смешали оттенок примерный получили, покрасили а потом уже начинаете выводить а со временем, с опытом это все придет и как бы я сейчас даже не запариваюсь, я просто знаю, что я учел над фигуры работать мне вот эти вот базовые цвета, темперы нужны, я их вот перед собой положил, она вот так вот у меня шприца когда да, хранится, так вот положу, видно вот, я себе выдавил, очень удобно, там, допустим, и шприца можно выдавить горошины. То есть, если смешивать три к одному, три горошины этого цвета, одна горошина этого цвета, замешал, растер, водички добавил, и все, и красота. Поэтому, по первости, да, лучше к какой-то литературе обращаться. Ну, форумы есть, я не знаю, у меня документации-то, конечно, много в группе. Открывайте, читайте, смотрите, все для вас, история, поиск, там все работает. Группа-то и была создана для того, чтобы вы могли спросить, посмотреть. Найти для себя какие-то вот решения вот. Сейчас, да, затухло немножко Потому что ну, есть такие жизненные свои сложности Но я думаю, что выровняемся и, знаю, Надеюсь, с сентября уже группа будет в полный рост работать снова вот. Будут посты, будут советы Будут, дай бог, видосики вот. Так, наверное, лагает ну стрим лагает, да ребят извините еще раз у меня телефон перегревается еще раз говорю на улице 34 в помещении того не лучше поэтому будет подтормаживать извините вы делаете видео на определенную тему а так нет давайте вернемся ну, ладно я отвечу видео на определенную тему вы тему напишите которая вас интересует типа как на заказ ну Заказ подразумевает, что будет какая-то вот поощрение. Да, а пока я только для себя работаю. Там, мне от Ютуба за рекламу какие-то копеечки капают, мне хватает, чтобы на год интернет оплатить. Ну, в смысле, имеется в виду домашний.